Здравствуйте, уважаемые коллеги. В последние десятилетия стандартизация стала мировым трендом развития здравоохранения и вопросов управления. В настоящий момент основными направлениями инновационного процесса в сфере сестринской деятельности являются разработка и внедрение системы управления качеством медицинской помощи, внедрение новых сестринских технологий, разработка и внедрение стандартов качества оказания сестринской помощи повышение культуры обслуживания пациентов, проведение научно-исследовательской работы в сфере сестринской деятельности, подготовка кадрового состава, повышение профессионального уровня медицинских сестер. Деятельность современной медицинской сестры предполагает ежедневное использование различных стандартов, норм правильного, четкого и последовательного выполнения основных сестринских манипуляций, методика которых прописана в виде алгоритма последовательных действий. Применение стандартов облегчает работу медсестер, сокращает неоправданные расходы средств, времени, обеспечивает преемственность, улучшает качество обслуживания пациентов и результаты лечения. Согласно приказу Росстандарта номер 1775 от 27 октября 2020 года об утверждении программы национальной стандартизации на 2021 год и дальнейшую перспективу, одной из ключевых областей разработки является медицина и фармацевтика. Планируется разработка новых и пересмотр уже старых ГОСТов. Что же такое стандарт? Стандарт – это эталон качества, принимаемые для сопоставления с, другим, с ним других подобных объектов. Что же такое стандартизация? Это установление норм, правил, требований и характеристик безопасности и качества услуги. Основная цель стандарта – оценка качества медицинских услуг, научно обоснованные требования к номенклатуре, единая оценка между учреждениями. Задача стандартизации – это установление единых требований к процессам, оборудованию, инструментам, повышение квалификации специалистов, соблюдение нормативных документов. Основными направлениями развития стандартизации являются стандарты медицинских услуг, условий оказания медицинской помощи, профессиональной деятельности, информационного обеспечения. Объекты стандартизации, медицинские услуги, технология выполнения медицинской услуги, техническое обеспечение, качество медицинской услуги, квалификация медицинского персонала, производство, условия реализации, качество лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, учетно-отчетная документация, информационные технологии, экологические аспекты, обеспечение этических правил. Базовые принципы стандартизации – согласие всех субъектов э, при разработке, единый порядок согласования, значимость, целесообразность, актуальность, комплексность, проверяемость. Нормативными документами стандартизации являются национальный стандарт, ГОСТы, отраслевые стандарты стандарты и классификаторы, принятые на разных уровнях. Недостаток стандартов – это отсутствие технологий. В соответствии со статьей 37 федерального закона номер 323 от 21 ноября 2011 года об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации, стандарт медицинской помощи разрабатывается в соответствии с номенклатурой медицинских услуг в редакции приказа Министерства здравоохранения от 5 марта 2020 года, номер 148-Н, в том числе с изменениями на 18 апреля 2020 года. Редакция актуальна на 2021 год. Включает в себя усредненные показатели частоты предоставления и кратности применения медицинских услуг. Существует два раздела медицинских услуг. Один определяет вид вмешательства, другой сами услуги или комплекс медицинского вмешательства. Но при этом ни одна услуга не стандартизирована. Из чего следует, что необходимо разрабатывать стандарты СОП и специальные операционные процедуры, выполнения услуг и контроля качества за ними, а затем уже внедрять стандарты оказания медицинской помощи. СОП – это документ, который регламентирует выполнение процедуры и разрабатывается для управления качеством медицинской помощи. Основами для разработки СОПов являются стандарты, медицинская помощь, клинические рекомендации, национальный стандарт, технический регламент, приказы, методические указания. В нашем учреждении разработаны СОПы по инвазивным процедурам, по обработке рук, по разведению дезинфицирующих средств, пролежние, падения, СОПы для операционных, то есть те СОПы, которые являются приоритетными. Наблюдая и анализируя деятельность наших сотрудников, мы понимаем, где больше всего совершается ошибок при выполнении каких процедур, и эти процедуры прорабатываются в первую очередь. Четких требований к написанию СОПов не существует. Поэтому мы создаем документ, предназначенный для стандартизации той или иной процедуры. Указывается область его применения, нормативные ссылки, термины определения, сокращения, применяемое оборудование. Указывается учетная документация, ответственность, требования к промежуточному контролю. Указывается время исполнения, действия в ситуациях, отклоняющихся от нормы. СОП должен быть понятный, пошаговый, с визуализацией процедуры. На первой странице документа указывается наименование организации. В колонтикулах каждой СОП содержится наименование организации, название СОП, номер экземпляра, идентификационный код, номер версии, дата введения в действие, количество страниц. В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 июля 2020 года номер 785-Н об утверждении требований к организации проведения внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности, вступившим в силу с 1 января 2021 года, в нашем институте осуществляется контроль качества оказания медицинской помощи с учетом вида нашей медицинской организации, условий, форм и оказания медицинской помощи, перечня услуг, указанных в лицензии осуществление медицинской деятельности и направлено решение следующих задач совершенствование подходов э, медицинской деятельности для предупреждения выявления и предотвращения Рисков, создающих угрозу жизни и здоровью граждан, и минимизации последствий их наступления. Обеспечение и оценка применения порядков оказания медицинской помощи, правил проведения лабораторных, инструментальных, патологоанатомических и иных видов диагностических исследований. Положение об организации оказания медицинской помощи по видам медицинской деятельности, порядков организации медицинской реабилитации, стандартов медицинской помощи. Обеспечение и оценка соответствия оказываемой медицинскими работниками работниками медицинской помощи критериям оценки качества, а также рассмотрение причин возникновения несоответствия качества оказываемой медицинской помощи указанным критериям. Предупреждение нарушений оказания медицинской помощи, невыполнение, несвоевременного или ненадлежащего выполнения необходимых пациенту профилактических, диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий в соответствии с порядками оказания медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи на основе клинических рекомендаций. Принятие мер по устранению или устранению последствий и причин нарушения, выявленных в рамках Федерального государственного контроля качества. Принятие управленческих решений по совершенствованию подходов к осуществлению медицинской деятельности. Внутренний контроль в нашем учреждении осуществляется путем административных обходов, обходов совета старших сестер, опросов сотрудников и включая следующие мероприятия. Оценку качества и безопасности медицинской деятельности, организацию структурных подразделений путем проведения плановых целевых и внеплановых проверок, сбор статистических данных, характеризующих качество и безопасность медицинской деятельности нашего института и их анализ, учет нежелательных событий при осуществлении медицинской деятельности, мониторинг наличия лекарственных препаратов и медицинских изделий с учетом стандартов медицинской помощи и на основе клинических рекомендаций. Анализ информации о побочных действиях, нежелательных реакциях, серьезных нежелательных реакциях, непредвиденных нежелательных реакциях при применении лекарственных препаратов. Анализ информации обо всех случаях. Выявление о побочных действиях, не указанных в инструкции по применению или руководстве по эксплуатации медицинского изделия, о нежелательных реакциях при его применении, об особенностях взаимодействия медицинских изделий между собой, о фактах и об обстоятельствах, создающих угрозу жизни и здоровью человека и медицинских работников при применении и эксплуатации медицинских изделий. Имея на вооружении... СОПы, прописанные в нашей организации и для нашей организации, нам гораздо проще осуществлять контроль качества предоставляемых услуг. Обеспечение качества... И безопасность и медицинской деятельности зависит от степени участия всего медицинского персонала, от медицинской сестры до главного врача, от умения работать в команде. Требуется не только квалификация исполнительская дисциплина работников, но и творческое участие в работе. В нашем институте работают квалифицированные, дисциплинированные, творческие сотрудники. Работая в команде, нам легко удается написание любого СОП, разработка материалов, помогающих сотрудникам повышать свою профессиональность уровень. Проработка ошибок в процессе оказания помощи. Каждый участник чувствует свою персональную ответственность и вкладывает в работу учреждений все свои профессиональные знания и умения. Изучив, проанализировав и применив стандартизацию своей организации, мы пришли к выводу, что применение стандартов улучшает показатели качества работы, ведет к улучшению качества предоставляемых услуг, защищает медицинских сестер от ошибок, обеспечивает постоянное повышение профессиональных навыков, так как в стремительно меняющимся ритме появляются новые вводные, новые требования, дополнения, которые немедленно обрабатываются и применяются.